Всем привет! В этом видео сейчас кратенько пробежимся по проекту Chain Network. Посмотрим, это фундаментально потенциально сильный проект или же скорый скам. Ту информацию, которую я собрал и хочу с вами ею поделиться, в видео я объясню, что я с ней сам буду делать и какие мои будут действия предприниматься по поводу данного проекта и особенности их токена в виде покупки в долгосрок или же вообще не стоит сюда заходить. В общем, кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали. Ну а больше информации своевременно, естественно, я буду, как всегда, транслировать в свой телеграм-канал. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, Chien Network. Это блокчейн, который использует консенсус. Стошена комота, да, который придуман в девятом году, используется биткоином э, как там принцип отличия, то что там используется Proof of Stake, Proof of Work, а вот именно че будет стремиться устранить вот эти все недостатки, связанные с централизацией, и потреблением, как мы знаем, большой электроэнергии, на это все дело. И новый механизм консенсуса она использует под названием Proof of Space and Time. Этот механизм предоставляет собой комбинации двух отдельных доказательств. Первое, самое главное, за счет него используется намного-намного меньше электроэнергии. То есть думайте, столько годовое потребление энергии где-то в 500 раз меньше, чем биткоина и где-то в 200 раз меньше, чем эфириума. Proof of Space работает непосредственно фарминга на жестких дисках. И неиспользование дисковое пространство вознаграждает владельцев пустого места, то есть за новых блоков. Ну а Proof of Time повышает безопасность и предсказуемость времени в сети. Также это, естественно, смещает векторы атак, связанные с Proof of Space. Здесь уже 350 тысяч человек держит ноды. То есть узлы, да, которые подтверждают вот эти самые блоки. И здесь уровень какой-то атаки свыше 50%, оно практически невозможно. Данного проекта 85 тысяч подписчиков в Твиттере. За ними, в принципе, следят довольно неплохие представители криптовалютного сообщества. Основатель здесь тоже очень сильная личность. И он создатель. Прежде всего, зовут его Брэн Кохен, и э, он основал, э, американский там, программист, основал BitTorrent. Э, он даже он здесь написал, так, не, не связывайте, ничего не имею общего к BTT, да, который Джастин-сан Just, потом выкупил, и токен BTT, мы знаем, как токен как раз этого BitTorrent, который был выкупен, ну, естественно, Брэн Кохена уже там в этой истории нет. Итак, что здесь по инвесторам? Привлечено было инвестиции около 70 миллионов долларов. Здесь неплохие есть фонды. В особенности самое главное это фонд Андрес Хорвиц. Мы знаем, там люди деньги ветер не бросает, поэтому я считаю, что к проекту как минимум уже стоит э, присмотреться. Но что самое главное, несмотря там, на инвестиции и все остальное, здесь не было IDO или ICO, то есть нет инвесторов, которые сидят и сумасшедшими там иксами и будут потихонечку сливать всю эту историю в рынок. Нет, такого здесь нет и не будет, поэтому это огромный плюс данного проекта. Смотрите, на сегодня токен торгуется в районе 70 долларов, что я считаю уже очень-очень вкусной ценой о покупке. Позже мы перейдем обязательно к графику и рассмотрим более подробно. Капитализация на данный момент 250 миллионов. И циркулирующее предложение 3,5 миллиона токенов. Максимальная там 22,5. Как показывает, но здесь по циркуляции очень интересный момент. С момента запуска сети как раз ровно год как она запустилась и вот как это работает. Каждые три года токенов будет ровно год как запустились и каждый год будет выпускаться по 3,4 и 4 миллиона токенов. И каждые три года будет уполовинен вот этой истории. И таких года будет 4, то есть в общем 12. То есть за 3 года, 3-4, это будет около 10 миллионов токенов в рынок упадет. Потом еще 5 за 3 года, то есть в течение 6 лет должно 15 миллионов токенов быть. И через 12 там будет 21 миллион. То есть вот так вот эта вся история будет э, фармиться. Да? Но здесь из самых главных существующих минусов, да, почему я даже на картинке сказал скам, здесь очень и очень... Тревожная ситуация, потому что есть приманенные токены, которых 21 миллион и которые числятся, ну, естественно, на кошельках, ну, я так понимаю, основателях. Но здесь какая история? Эти кошельки доступны, их можно смотреть. Если токены начнут куда-то двигаться, как они говорят, полный отчет. При каждом движении полный отчет будет предоставляться там, инвесторам, владельцам, людям, которые фармят вот эту всю историю, куда потрачены токены. А они тратятся будут, по словам э, того же Кохина, именно на э, развитие проекта, на популяризацию, маркетинг, э, на продукты и ну, на, на все остальное. Они учли тот момент, как в Ripple, да, владельцы продавали, вот таки, такая же была история, и их сек тягает до сих пор. И они не только будут давать отчет и дают отчет этому, а они еще будут это все делать и делают уже при полном законодательстве Америки. То есть они будут официально работать. И, в принципе, их не должны ни за что тягать. А тем более они вообще планируют в будущем, может даже в этом году, выйти на IPO. Это тоже огромный преимущественно плюс, потому что немного, да, ну вот напишите в комментариях, какие вы знаете, проекты на этом самом криптовалютном рынке, да, которые выходили на IPO. То есть на пальцах посчитать или вообще так сейчас и не припомню. Поэтому здесь тоже, в принципе, должно быть все хорошо. Итак, ребят, переходим к самому интересному. Это графику чиа Это их токен. И, естественно, он является фундаментальным, важным и неотъемлемой частью в экосистеме Chia Network, которая себя позиционирует как зеленый блокчейн. Да, мы знаем, сейчас это, ну, можно сказать, тренд. Это даже, даже не то, что тренд, это уже вынужденная мера. То есть все то, что... Какой-то продукт не выпускаешь, если он у тебя в разы и в разы и по минимуму употребляет электроэнергии и для окружающего мира он самое менее безопасен, ну, безопасен, поэтому это естественно такие решения, они приветствуются и это хорошо. Как это примется там криптосообществом, мы конечно же узнаем со временем. Смотрите, если мы перейдем на дневной график, ну какие я вижу плюсы. Во-первых, много было уже видео снято на вот эту всю тему, и много видео начинали ребята снимать, когда он был там по 600 долларов, по 400 долларов, призывали уже к каким-то покупкам. Мне почему-то не хотелось покупать всю эту историю, тем более мы где-то были плюс-минус на вершинах рынка, думаю, посмотрю, чем это все закончится. И вот люди, которые покупали по 600, там 400, усреднялись по 200, по 100, то есть у них уже идет серьезное усреднение. И, в принципе, такие люди, я думаю, сейчас в очень сильных просадках. Я думаю, им сейчас очень нелегко. Поэтому я очень рад, что принял такое решение и пока воздержался. Но буквально вчера вот отмечен кружочек по 69 долларов. Я купил данный токен на 3% от своего портфеля. Я хочу довести его до 5, если позволит рынок. Если монетка еще будет э, ниже падать, на остальные 2% от портфеля я куплю по э, 50 долларов и по 40, если будет. Если нет, хватит тех 3%, которые я выделяю ну, на данный актив. да. Почему не 100%? Потому что вы же понимаете, э, консенсус и вся история хотя и с, с новейшими технологиями, там, с зеленой энергетикой и всем остальным, все-таки биткоин ну, остается биткоином, а чья нетворк, как ни крути, она его не заменит. Но, в принципе, с своими продуктами, когда все реализуется, все это будет хорошо официально и через американское законодательство, в принципе, капитализация очень серьезную оно может отнять. Плюсы еще то, что продавать, в принципе, уже некому. Те, кто фармит его, я более, не то что более чем уверен, но ну, по некоторым источникам вот говорят, что вся эта окупаемость здесь очень длинная. И она, если вот сейчас начинать фармить вот эту всю историю, это невыгодно. И окупаемость при такой цене это будет на несколько лет, там 2-3 года, может быть 4. Вот. Я не проверял, не знаю точно, я вам не скажу. Но когда окупаемость сложная или вообще ее нет на ближайший год-два, то это самая лучшая точка для покупки. В принципе, так если ну, анализировать по биткоину. И Chia Network сейчас именно находится в такой стадии. Продавать некому, э, фармить не очень выгодно, и монета копится уже почти полгода тупо на дне. тупо на дне. Поэтому я не думаю, что она очень сильно будет падать. А если уже там и падать и не колеть, то ну, с колен, то то, что я и подразумеваю, это будет не то, что скам, а просто вот проект не зашел, разработчики там не занимаются тем, что должны заниматься, и он просто будет валяться, так ползать никому не нужен. То есть это все может быть в долгой истории. Но если они все реализуют, пойдет и маркетинг, все больше людей узнает, и вот эта стадия накопления она рано или поздно почему я закидываю и хочу увеличить до 5%. Потому что риск и прибыль здесь ну, просто несопоставимы. Понимаете, мы не покупаем с вами по 800 долларов, тут вообще она стоила 2400 долларов, представляете, да? Вот, а мы сейчас покупаем тупо на дне 70 долларов, там может быть 60, 50, ну там еще нам мы можем там усредниться там, до 5 максимум процентов. Можете 3% от портфеля выделить, если хотите. И вот сейчас я считаю покупка данной монет если вы к ней присматривались или вы посмотрели это видео вам понравилось и зашло вы ее можете купить это сразу ответ еще тем людям говорят что купить такое в долгосрок вот выделите какой-то часть процент от портфеля купите вот данную монету и ждите сразу хочу сказать что это мы можем здесь еще полгода вот так на дне валяться может даже и год но чем дольше будем валяться, и если все у них реализуется, выстрел будет сумасшедший. И я более чем уверен, что капитализации даже может при падающем рынке данный актив может расти. Может такое быть. И взять ту самую капитализацию от того же эфира, того же биткоина, того же кардана, которые все сейчас переоценены и очень с огромной капитализацией, а по сути там делов, сделано продуктов, ну особенно особенности, если брать кардана, там практически ни хрена нету. Ну вот. Поэтому цена в район 2000 долларов в течение года с теми токенами, которые даже размайнятся, я думаю, это может такой выстрел получиться. Может в течение двух лет. И это будет капитализация в районе 15-20 миллиардов, если вся эта история раскачается. Я думаю данный актив 30-40 иксов, в общем около 3000 процентов может дать. Но даже если не даст те запланированные, как я для себя, ну, я реально вижу для себя вот, вот такую историю, она может такая быть. Если не будет, я более чем уверен, что вот тот риск, который я сюда залаживаю, либо потеряю, либо заработаю, он будет Думаю, оправдан. Даже если мы сделаем 5x, даже если мы сделаем 10x, в любом случае, я думаю, это будет хороший, солидный профит. Если выйдем с этого мертвого дна и будет какой-то рост, вы уже сами определяете для себя, где фиксировать или ждать высших точек. Ну, в общем, там уже будете смотреть. По ситуации для себя я решил данный проект загрузить 5 процентов то есть три уже загрузил и 2 процента если даст рынок если не даст 3 процентами буду ехать до самого верха если даст загрузиться на все пять процентов то первые там два процента я буду продавать там к примеру на 50 иксах частями и остальные три процента будет держать максимально сколько позволит ситуация, за которую, естественно, я буду наблюдать, что будет происходить с проектом вообще по его развитию, с рынком и вообще с данным токеном. Все, друзья. Кому данный ролик был полезен, интересен, что вы думаете, какие мнения у вас о Shea Network, можете написать комментарий. Может у вас уже этот токен есть, может вы